И всем привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Мистер Дефект, и сегодня добро пожаловать в Space Engine. Сегодня мы вместе с вами будем исследовать космос. Короче, ван, давайте я вам объясню, что это за игра, и потом будем смотреть на красивые объекты в этой игре. Короче, ребят, что это за игра? Вы смотрите, у меня. Это игра про то, про космос, в котором мы можем полететь абсолютно в любую точку мира, даже вселенной. Не то что галактики, а именно вселенной. То есть, допустим, я хочу вон туда. Что это такое у нас? Это у нас звезда Центавра. Э... Короче, ладно, неважно. То есть я могу абсолютно в любую точку полететь. И это на самом деле очень офигенно. И в каждой, в любой точке я могу полететь. Абсолютно в любую планету. И еще самое интересное, то, что я могу в любую планету заглянуть просто. А что так можно было, что ли? На самом деле, игра довольно очень простая, но ну, сделана очень офигенно. Надеюсь, вам реально понравится. Ну что ж, хватит радеть, давайте лучше исследовать данный движок. Да, что мы можем в данном движке делать? Во-первых, можем менять скорость. Во-вторых, по идее, мы можем менять время. Ну, короче, понял. Да, сейчас мы, кстати, находимся на орбите Земли. Вот так у нас выглядит наша Земля. И давайте попробуем, кстати, в нее вникнуться. Точнее, вот в нее потихонечку-потихонечку идти. Будем делать роль, знаете, астероида какого-то, что ли. Да, правда, Земля будет немножечко пустоватая, но ничего страшного. Так, все, посмотрите, как мы близко находимся к планете. Это просто офигеть, как близко охранить. Так, ладно, мы приближаемся потихоньку к нашей планете. Мы уже возле облаков, я думаю. А, все, мы только что прошли с вами э, облака, вот 100%, да. Сейчас мы идем, летим к... на Землю. О, все, смотрите, вот так вот мы вырезаем всю планету, и вот все, ребята, мы на Земле. Добро пожаловать. Кстати, мне интересно, как это будет выглядеть, если это, знаете, все ускорить? Как вот просто выглядит будет это в движке. Сейчас, вот, вот на тысячу. Посмотрите, как быстро солнце садится. Вот, смотрите, офигеть просто, это, это просто, я не знаю, как можно было додуматься до такой красивой игры. Смотрите, закат и все, закат ушел, э, и осталось только темные. Ну, короче, темное место Я думаю, на Луну летать будет Слишком типично Слишком типично Вот это я логичный О, блин Короче, сейчас, ребята, мы с вами полетим куда-нибудь далеко Давайте сейчас быстренько отдалимся от Земли И вот мы, кстати, были вот в вот этой точке Посмотрите, насколько мы были ничтожны По сравнению все с этим Ладно, пойдемте полетим на Марс Сейчас только надо сначала найти этот Марс Так, вот наш Марс Ладно, полетели на Марс вот наш Марс, ой, что-то мы возле Солнца только что сейчас пролетели Было не поджарились немного, бывает Короче, так, ладно, давайте посмотрим на наш Марс Вот так выглядит Марс, да, конечно, немножечко <смех> не красненький О, кстати, это что такое? А, это его, а, -а, -а это же спутники Блин, здесь даже спутники у Марса есть Но Хотя это было бы странно, если бы не было, если бы не было бы спутника Марса Давайте посмотрим, что находится внутри, ребята, Марса. Я знаю, что вам не терпится посмотреть. Кстати, мы сегодня еще посмотрим на черную дыру. Мне очень интересно, как черная дыра выглядит. Она, наверное, офигенно выглядит. Все, давайте быстренько можно быстро приземлимся на Марс. И вот приземлились. Я не знаю, кстати, почему он какой-то сероватый немного. Он, по идее, должен быть, ну не знаю, ну, ну, ну точно не серым. В принципе, неважно. Кстати, там, по идее, что из нас? Виднеется, это у нас виднеется Венера. Да, вот так вот отдаленно, кстати, находится Марс. А вот солнце, посмотрите, как красиво это все выглядит. Так, да, к сожалению, на Марс, я, кстати, на Марс же скоро люди полетят, так что, я думаю, они что-то подобное увидят, но скорее всего, конечно, не совсем подобное увидят. Скорее всего, они увидят что-то более красивее, чем вот это. Ну и давай, ладно, ладно, все, все, ладно, все, хватит. Блин, я только сейчас понял, что все это время были на серой балочки Марса. Полетели, знаете куда? Полетели куда? Валидели к солнцу? Мне интересно, как солнце выглядит вблизи. Так, вот оно наше солнце, что-то я очень близко к нему. Ой! А я случайно на солнце попал? Похоже, мы прилипли к солнцу. Ну бывает, короче, бывает, бываешь прилипаешь к солнцу. Вот так вот выглядит солнце вблизи. Ну так вот одна магма. Ох, какое оно яркое, просто посмотрите на это яркое. Боже мой, у меня свет немножечко глаза. это? Потому что я еще недавно проснулся, уже сразу видос снимаю, офигенно. Ну ладно. Вот так выглядит у нас солнце вблизи. Внутри оно выглядит такой более, знаете, как магма. Ну и ладно, так, все. Нам не интересно солнце. Давайте уж найдем что-нибудь офигенное. Ладно, давайте полетим к Сатурну, я не хочу э, на Юпитер лететь. На Юпитер я не знаю, где он находится вообще. Итак, так. Пока что я не вижу кольца Марс. Ой, это ощущение Сатурна. Так, вот наш Сатурн. И посмотрите, это его самый дальний спутник. Сам Марс мы не будем приземляться, потому что сам по себе Марс, он этот. Более-менее такой, скажем Ну, короче, там ничего интересного не будет, кроме как газа одного Да, кто не знал, Марс это вообще газовая планета Как и Сатурн, Нептун и другие Давайте уже полетим на его спутник Какой-нибудь может как... Нет, давайте вот этот, ближайший, который к колесу Вот этот, Пандора называется Ой, опять прилип Вот так, ребята, выглядит наш Марс Офигеть просто, посмотрите, как он красиво выглядит Кстати, это штука А, это другая галактика Андромеда. А, это же самая ближайшая галактика, если не ошибаюсь, к нашей Земле. К нашему Млечному Пути, вот, да. Да, вот так вот, ребята, выглядит наш Сатурн. Он очень красиво выглядит. Ладно, я не знаю, что я полетел на эту карликовую луну. Полетели лучше на Мимос. Кстати, я могу подублюдать за кольцами. А ну, мне интересно, кстати, что в кольцах этого Сатурна. Ну, в принципе, особо ничего такого нет. Да, увы, это просто текстурки, хотя было прикольно, полетать по кольцам Сатурна, ну ладно, я не знаю, почему я хочу сказать это Марти, если это Сатурн, но он, кстати, выглядит, по крайней мере, как планета уже, он реально как выглядит, как планета, только немножечко странная планетка, скажем так, Вы просто посмотрите, что это такое. А, вам, наверное, интересно, что внутри Сатурна, все таки давайте быстро вам покажу, что внутри на Сатурне, да и вообще на Сатурне опасно быть, так что... Лучше не летайте на Сатурн. Я так сказал, как будто кто-то реально полетит на Сатурн. И да, вот так вот выглядит наша Сатурн. Да, видите, ничего особо интересного нету. По идее, планета состоит только из одних облаков. По идее, ну из одного газа. Так как это газовая планета все таки Но мы почему-то сделали его как, не знаю, какую-то планету. Ну ладно, все, ладно, хватит к этому Сатурну приближаться. Полетели лучше куда-нибудь подальше. Все, ребята, прощай, Солнечная система. Ты была очень хорошей. Но сейчас мы полетим куда-нибудь более интересную. Более интересное место. По теле к черной дыре, кстати. Голи, ребята, к черной дыре. Да, ребята, вот так выглядит, э -э, когда мы заходим за пределы. Сейчас у нас уже скорость 19 световых лет. Это просто очень быстро, на самом деле. Кстати, штука. А, это класский Смотри, сколько звезд всяких. Блин, прикольно. Да, это какой-то, видимо, кластер звезд всяких. Это прикольно, это прикольно. Ну ладно, все, мы. Близко уже к нашей любимой черной дыре. Ее только вот казалось найти. С вами был сегодня я, Мистер Дефект Жива, ребята, всем удачи А также всем пока Увидимся, ребята, скоро